Сегодня хочу вас познакомить с интересным, на мой взгляд, сайтом. Называется он kalim.org. Платят нам за просмотр рекламных ссылок или иначе рекламных сайтов. Все очень просто. Переходим в раздел Kalim и просматриваем ссылки. Как правило, ссылок порядка 40 штук не менее. И периодически они вновь появляются по истечении определенного времени от часа до 24 часов в зависимости от того как рекламодатель настроил показ рекламы самое вкусное самое интересное в данном проекте это конечно же стопроцентная реферальная система об этом пишется в разделе коллег и это я могу уже подтвердить засвидетельствовать буквально вчера зарегистрировался я на этом проекте пригласил 40 человек Сделал такую небольшую страничку на своем сайте bestfawcett.ru. Кому интересно, ссылка будет внизу. Также дал рекламу в своей группе ВКонтакте. Немножко покликал сам, конечно же, посмотрел рекламы. Все здесь по стандарту. Единственное, что окно просмотра неактивное. Давайте нажмем, к примеру, какую-нибудь ссылочку. Ну, допустим, 10 секундную. Сейчас сайт подгрузится. И, видите, идет отчет. Таймера. Теперь нам нужно указать вот это число 89, выбрать из предложенных четырех вариантов. Нажимаем. Все, получили 1,2 копейки. Как я уже сказал, окно неактивное, поэтому можно переходить по вкладкам и заниматься своими сторонними делами. Вывод идет от рубля автоматически. Вчера я делал тестовый вывод. Вот здесь даже указано 204 выводил все пришло моментально на pr кошелек в разделе реклама в данный момент у меня тоже установлена реферальная ссылка заказала рекламу в принципе конверсия неплохая зависит конечно от проекта который вы рекламируете как всегда лучше рекламируются проекты без вложений такие как краны буксы бонусники и так далее если вы хотите прорекламировать какой-либо свой сайт, то в разделе реклама нажимаете «Добавить сайт», далее заголовок указываете не более 40 символов, указываете также чуть ниже реферальную ссылку, выбираете время просмотра. Чем дольше таймер, тем дороже будет объявление, например, 5 секунд обойдется в 2 копейки, 10 секунд уже 2,5 и максимально можно 60 секунд выставить, это будет 6 копеек, 6,4 копейки. Нажимаете добавить сайт, и он тут же уже готов для ротации. Предварительно, конечно, нужно пополнить свой рекламный баланс, нажав на кнопку «Пополнить», вводите желаемую сумму, и уже, как только на рекламном балансе будет та или иная сумма, уже можете пополнить бюджет конкретно своего рекламного объявления. С этим все понятно, все Есть раздел «Частые вопросы», можете ознакомиться, если интересно. Давайте перейдем теперь непосредственно к выплате. Сейчас на балансе 28 рублей 43 копейки и я попробую показать вам вывод на PR. Предварительно настройках укажите свой PR кошелек. Итак, выводим сумму 28 рублей 40 копеек на кошелек PR. Нажимаю заказать выплату. Статус выплачено. Дождемся письма от пр Так, письмо пришло. Теперь перейдем в историю кабинета ПЭРа. Раскрываем ID последней операции. Видим 1 ноября. Перевод выполнен. 28 рублей 13 копеек. Получение выплаты сайт колым.орг Все моментально, все приходит инстантом. Больше, наверное, добавить по проекту нечего. По статистике почти 2000 человек. Онлайн 326. Как дальше будет проект себе вести, время покажет. Пока наблюдаю вот второй день за этим проектом, никаких зависаний тормозов я не замечал. Ссылок, как уже сказал, порядка 30-40 и они периодически обновляются. То есть рекламодатели охотно заказывают здесь рекламу. Надеюсь, админам удастся найти гармоничное соотношение рекламодателей и обычных пользователей, которые просматривают рекламные сайты и вводят заработанные средства на свои кошельки на этом я буду прощаться всем удачи хороших заработков пока